В четверг 30 марта в Голубом зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов стипендиатам и грантополучателям от компании British Петролиум». Надо сказать, что университет является одним из девяти, которые наша компания, компания BP, поддерживает в России. Программы у нас примерно одинаковые, но мы рады, что нам уже на протяжении целого ряда лет удается отобрать два раза в год студентов, которые весьма, на наш взгляд, достойно становятся стипендиатами компании BP. Всего дипломы получили 10 магистрантов, 5 аспирантов и 5 коллективов, которые с самого утра прошли собеседование на участие в стипендиальной программе компании BP. Мой проект называется «Компактный модуль пространственной ориентации» основанной на цифровой, современной цифровой электронике, в частности на МЭПС-технологии. То есть у меня достаточно большой опыт в разработке скважинных приборов. Компания British Petroleum активно поддерживает талантливых молодых ученых, чьи научные исследования, несомненно, принесут плоды в ближайшем будущем. Диана Шилова, Леонард Авлитяров, Универньюз.